Yeah. <laughs> Всем привет, дорогие друзья Как я говорила в прошлом прямом эфире Из нашей импровизированной студии Мы будем делать э, всякие разные челленджи И сегодня у нас челлендж Айхан будет пробовать воблу это Воблу нам привезла Зульфия из Астрахани, спасибо большое, я ее уже попробовала, мне она очень понравилась. Но, к сожалению или к счастью, я раньше Воблу тоже не пробовала, только более сухую, более вяленую рыбу. Но сегодня мы посмотрим, понравится Айхану или нет, потому что запах ему уже не нравится. Коко носил. Супер. Mm, в общем, запах ему не нравится. Но пока мы начнем, прежде чем мы начнем пробовать, прежде чем мы начнем пробовать воблу, как мне рассказали, воблу в России едят с пивом, да? Но пива у нас нет, и мы решили вот, приготовить такой импровизированный стол, картошечка, салатик и рыба. Я надеюсь, нам удастся ее правильно почистить, потому что я сама раньше ее не, не чистила. Она такая свежая, жирненькая рыба. Но э -э, пока мы начнем, прежде чем мы начнем чистить э -э, эту рыбу, Айхан расскажет, что же в Турции э -э, едят вместе с пьем Турки, да, били или не? Попкорн Попкорн Фыстык Фыстык Ама бээ фыстык Фыстык Фыстык Тузлуму соленый? Арахис соленый Арахис едят с пивом Сосы И вот такой вот арахис В э, оболочке тоже похож очень на чипсы, такой солененький, вкусный. В общем, с пивом в Турции едят вот такие вот э, ингредиенты. Были балы к Хич? Такую рыбу говорит, что не едят. до бели балы к вам? Белки до хакуру? Может быть, по суше? Белки до хакуру? Карада не издает? Карада не издает. Ахамсепеллаж. Архан говорит, что делают хамси, кто знает, такая маленькая рыбка, очень популярна на Черноморском побережье, и из нее делают, в общем, ее солят, не высушивают, а солят, вот как солят огурцы, да, вот так же ее солят, но... но она не становится с такой прям сухой вяленой, а как обычная рыба засоленная. Хазырмисын. <laughs> так, друзья, ну что, э мы готовы пробовать рыбу. Честно говоря, когда я ее э ела раньше, вот... А Айхан говорит, что он ее чистить не будет. Хорошо, потому что я думаю, что после того, как он увидит, как ее чистят, он вряд ли захочет ее пробовать. Ну ладно, в общем, когда я раньше чистила вчера... Я надевала перчатки и пользовалась ножницами, потому что очень-очень сильно пахнут трубки. Ну, в общем, друзья, у нас в нашей семье нет культуры поедания вот такой вот рыбы. И поэтому не кидайте в меня тапками, сейчас я почищу эту рыбу, как э, смогу. я Возьми картошки чуть-чуть, пока я буду чистить. Видите, мы... Там, то Видите, мы решили поесть это все дело с картошечкой, салатом да, и салатиком. Ну, в общем, друзья, я приступаю. Надеюсь, я потом смогу отмыть руки. Вот такая вот у нас рыбка красивая. Она не совсем, не совсем вяленая, э, жирненькая. Я не знаю, как ее чистят, но, в общем, я э, вчера чистила ее вот таким вот способом. Сейчас вам покажу. Сначала я срезала... Потому что очистить кожуру, вот прям кожуру с нее, шкуру у меня не получилось и чешую. Поэтому я ее чистила вот таким вот образом. Сначала отрезала. Пиксервоза, я Зору. В общем, и потом я ее вот так вот разрезала пополам. Ножницы, кстати, это кулинарные, поэтому очень подходят для. Очень подходят для.. Приготовление различных блюд. В общем, отрезала я вот так вот голову. Далее. То, что там внутри, я Айхану показывать не хочу. Потому что... Он... Хочу. Потому что ему не понравится. Там находятся рыбьи внутренности, друзья. В общем, чистила я ее вот так вот. Айхан Сенбак Масон Риге Ми В общем, вырезала я вот эту вот всю штуку вот таким образом банда бельмером банхичеме, бандельже, хаир бандедин, ама бучку руды или бубалык, тома, в общем вырезал, вырезаю я вот так вот внутренности, и теперь можно снять кожу, блин, даже не, не зацепить никак, короче, друзья, вот что, вот что значит Вобла попала в неумелые руки. В общем, каким-то образом я вот так вот ее тут подцепляла. И кожура снималась. Но сейчас почему-то она не снимается. Ха. Все, подцепила. Буболоки амыша, чекмерка. Буболки амады. Олду, <говорит> олду. <говорит> О, О тазы. Да, Вчера я в перчатках чистила. Айхан говорит, что в перчатках не скользила. Ну, в общем, друзья, я сняла с нее кожуру. Сейчас Айхану Хану дам какую-нибудь здесь еще обрежу. Ты вам сам а там пошла Сангута, да? Я имею в виду. Ал? Какой? Да. Какой? Какой? Какой? Какой? Какой? Сада Джорта, да, что еще есть? Это там Бурна Юкардон, да. и Сырма были Юкардон Ха, что видишь? Чего Вынула. Мусу. А сам бюк порчал. Бюкал, да. Бан, бацланай, вардим, орда шейлер, кемиклер. Очень соленая она, но такая и должна быть, в принципе, рыба, да? Нет, так. Совершенно. А? <связать> В общем, друзья, у турков есть такая особенность, что новые, <связать> что новую, новую еду, которую они не ели ранее, они очень э, трудно воспринимают. И я пыталась Айхану показать, <связать> дать попробовать эту рыбу несколько дней, но он не захотел. Давай ем яйцекски. Ну no, что? Айхан говорит, что... Айхан говорит, что... Айхан говорит, что... Айхан говорит, что... Сувар. Айхан говорит, что она вкусная, но оно ужасно пахнет, и он не привык. Вот видите, то, что я вам сказала, что у турков есть такая особенность, что к чему они не... Таунсан, бурунда или копат? Бурунда или копат? Бурунда или Закрой нос и вот так, хам. Я видишь, что... Сам не Вот так вот берешь так? Эха. Бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, бенко, в общем, с трудом, с трудом, и у них нет традиции солить рыбу. Кстати, как ни странно, потому что Черноморское побережье очень славится этим, а нет у них вот такой вот традиции. И хан, например, не ест не суши. Ну, в общем, все, что касается чего-то э, сырого, да, потому что рыба-то это, в принципе, сырая, только с солью, он не ест и... Он кимик О парча, да? Кимик о лабилелем, в общем, друзья, я не знаю, как вы едите эту рыбу, она, конечно, вкусная, я думаю, что с картошечкой. Не знаю, с картошечкой, наверное, вкусно, но я не знаю, постоянно как... Напишите в комментариях, кстати, как вы едите эту рыбу, потому что постоянно руки жирные, и когда вы едите, вы бокал жирный рукой берете. Ну, в общем, очень-очень неудобно. Но середка, в общем, нравится нам больше. Санатола минус у Галина Гитлера Либе или Узбунбол Гдаха. Санну един. Середка. Един был парча. Гирпарчи, мясо. Середку, кстати, нам привозили. и Ихану селедка понравилась. А вот эта вот рыба. Он говорит, что у него очень странный, странный запах. Да нет, запах не странный. Мы-то, например, привыкли. Я же из Мурманска. Поэтому мы привыкли. Герчик, там на мне кути. Куди? Балакоксы. Я балак не люблю, не люблю. Насы не люблю. Мы делаем из фаринда балакерда. О, башка. Не башка. Я Герчик, не люблю. Рабуд дузы ли балак? Тама. Уже Хан говорит, что он не любит запах рыбы, но она еще и соленая. Ну, в общем, друзья, рыба очень вкусная. Ой, вот это вот прям такая жирненькая. Но, ну, как вы понимаете, мы не гурманы. Да, я не понял. вкусно, на здоровье. На здоровье. В общем, у меня такое неоднозначное ощущение, конечно, после этой рыбы. Если бы она была почищена, у меня всегда что мне не нравится, конечно рыба вкусная, но мне не нравится, что ее нужно чистить. В общем, кто любит воглу, пишите в комментариях, как вы ее едите. Не кидайте нас в тапками, мы вот тут с ножницами, с милками, с ножами пытались все это дело порезать, покушать. Ну, в общем, вот так вот. Тайхану не понравилось, не очень. Ты не Нет. Нет. Спасибо. Больше он этого не хочет, больше он эту рыбу. Ай, не... я мама. не знаю, но... Он говорит, что сейчас он не хочет, но потом он поест. Но я уверена сто процентов, что он не будет никогда есть эту рыбу. В общем, друзья, вот такая вот веселая проба у нас получилась. Айхан. Башка русский мейкеры да на мейкис Тёрнусон. А я его спросил, хочешь ли он другую русский, попробовать. Борщ, борщ Сан един. Ты ел борщ? Огурцы. А борщ, например, ему нравится. Башка. Башка, борщ, щи, щи. Он о насилде. Едик мениз. Едик, о лаханадан. Чёрва гибель. А гарнина якда. Крынзыдайля матурунджи. Какая, Еда sí, вкусная. А что тебе еще нравится из русской еды? Башка русская емелька или не Башка да? не едем, не знаю. Экмек? Русский Экмек? Нормально. Mm -hmm. Черный хлеб ему, видите, так себе. Ee, чай. О, вкусно. <gülüyor> Нам передает мама всегда чай с разными ароматами. А он тоже чай дачок съедаешь? Ну, конечно же. Турецкий чай он любит больше. Башка не Салам чоколаду, чоколаду, чоколаду, чоколаду, обиктану, гюзель, а нам еще передавали äh, плавленый сыр, не плавленый, а колбасный сыр и колбасу, это ему не понравилось. Башка? Башка не любит сигару это я приводить не буду ну в общем, друзья, вот такое ощущение после этой рыбы, я не знаю если ее едят с пивом то получается, что вы трогаете бокалы с жирными руками ну в общем, неоднозначное ощущение, но я думаю, что Айхану это было очень приятно попробовать, интересно точнее завтра она а когда шла на леди на еди че диди Суши, да ирина, Завтра он расскажет своим друзьям, что я его кормила сырой рыбу В общем, друзья, вот так вот у нас получилось Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал Пишите в комментариях, какие челленджи вы бы хотели увидеть Но в следующий раз мы придумали уже челлендж, что у нас будет вот, поэтому те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Будет весело. В следующем челлендже мы просто будем угорать со смеху. В общем, всем спасибо за просмотр и всем всего хорошего. Пока-пока. к пока. пока. тем, кто, тем, кто кушает, приятного аппетита. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока. kapatabilirsin. Hayır sen kapatabilirsin. Yok ya sen kapat. Neden ben? Sen kapat. Ben senin kum vuralım için. Komuk musun? Aa tamam, <ben> kapatıyorum ya. <gülüyor>